Привет всем! Сегодня вы у меня в руках видите кусок мыла. И это не обычное мыло, это светящее мыло. Оно называется э, Апортуре МС. И оно, как вы видите, меняет цвет с теплого на холодный. И как вы видите, оно меняет яркость, но это мыло даже меняет цвета, например, на всякие-всякие на оттенки, у него CRI 96+, так вот, обо всем по порядку, этот прожектор я купил практически случайно, у меня есть такая карточка, чтобы собирать очки от покупок, покупки от магазина, покупки от заправки и еще с других некоторых онлайн-магазинов, себе я того же. И вот у меня собрались деньги, и я что-то покупал, я вывел сумму где-то 40 фунтов. И она, э, действительно с этой суммы заканчивалась как бы на 2 декабря, по-моему. И я 1 декабря вечером, э, полдвенадцатого, спохватился, что эта сумма э, спишется у меня с моего аккаунта. Это было где-то 40 фунтов. Так как я э, ничего быстро не придумал, э, решил посмотреть вот прожектора и э, смотрел что был RGB смотрел чтобы можно было менять э, теплый свет делать, так как мой старый э, светит только только холодным светом и он меня не устраивает и вот быстренько быстренько за полчаса э, нажал купить, Купить вот этот прожектор, он э, стоил 119 фунтов. Там у меня еще на, на этой же карточке в очках были еще деньги. Я их перевел на этот, на, на аккаунт ebay. И осталось заплатить только 44 фунта. Так вот, такая малютка. Кстати, я даже... Думал, что он будет побольше, но, но он очень-очень маленький. И теперь расскажу об упаковке, что было внутри и подробно обо всем. Упаковка вот такая. Прожектор называется Апертуре MC. И вот зачитаю вам данные. Он светит от 6500 кельвинов до 3200 кельвинов у него CRI 96 плюс он RGB у него есть Bluetooth его можно заряжать по э, проводу USB Type-C и можно заряжать по беспроводным зарядкам я все это вам продемонстрирую у него здесь была Невинность, и внутри вот так лежал прожектор. Внутри коробки лежал такой панч. Он с карабином э -э, удобный. Здесь в кармане э -э, есть это. Насадка, она очень хорошо рассеивает свет, потом были две липушки, чтобы куда-нибудь прилепить, одну на, на прожектор, а вторую на куда-то, был провод USB Type-C, провод мог бы назвать таким шнуром, он очень качественно сделанный, обшнурован весь. Так вот. И была инструкция от, от производителя на китайском и английском языке. Тут все написано, как что делать. Просто не было написано, как подключать к телефону. Есть как включить Bluetooth. Но, но как потом к телефону подключать, ничего не было написано. Сразу скажу, пока не забыл. Есть на, на iOS программа, э, называется Sidus Link, и она э, подключается без всяких настроек Bluetooth на, на меню телефона. Э, настраивайте. Включаете Bluetooth на камере, на, на, точнее на прожекторе и загружаете эту Sidus Link программу на свой пока только iPhone. На вчерашний день я проверял еще на Android, не было никакой программы, так только пока работает с iPhone. И вы включаете эту программу и они сопрягаются. На самом прожекторе есть кнопка. Включение-выключение. Есть колесико э, ходить по меню. Это колесико нажимается. И больше никаких рычагов управления на нем нету. Снизу стоит э, одна четверть дюйма резьба. Здесь вентиляция для охлаждения. Здесь тоже вентиляция для охлаждения. Сверху надпись Апультур и здесь USB-C приключение, включение и колесико меню сзади есть два магнита они держатся вроде нормально не очень сильно но когда одеваете этот чехол он немножко делает такой промежуток между магнитами и плоскостью так Немножко-немножко получается, что магниты слабее становятся. Вот. Видите? Он держит свой вес. Но если хорошо потрясти, может и и упасть. Но вес держится. Так вот. Нажимаем колесика, Приходим к процентам. И крутим вот завышаем освещение убираем нажимаем опять медленно колесика и теперь выбираем температуру и, наверное вы видите как меняется оттенок белого вот 3200 и вот 500. Это вот такой диапазон температур. У него от 3200 до 6500. Как я говорил, этот прожектор заряжается и от USB Type-C, и от э, беспроводной зарядки. Сейчас я вам продемонстрирую. Так, включаю беспроводную зарядку. Вставил. Да, вы видите, сразу горит лампочка. и заряжается поднял выключилась вставил заряжается я поставил на быструю зарядку и он берет 5 1 вольт и полтора ампера на быстрой зарядке она а медленную зарядку он берет 5 1 вольт и показывает 1 и 4 ампера 1 и 5 ампера. Так что примерно столько же берет, что и быструю зарядку, что и медленную зарядку. Так вот, вещь иногда будет удобная, так как может не всегда будете носить с собой USB Type-C, но может появиться возможность поставить на, на какую-то беспроводную зарядку и подзарядить ваш прожектор. Дальше к меню. Если поднажмете кнопку и поддержите ее нажатой подольше, вы перейдете на меню настроек CCT, это называется Color Temperature. Цвет это не меняется, только меняется температура света. Это будет белый 3200 до 6500 Кельвинов. Крутите колесико HSI, это уже будет это уже будет цвета, цвета там есть View, там есть Saturation, но их намного удобнее менять на телефоне. Если хотите управлять с телефона, вам надо включить эту кнопку включения и включить программу на телефоне. Заходим, вот она сейчас быстро подключилась, и теперь можем управлять, выключить, включить, выключить, включить. Если выключаете по телефону и хотите управлять дальше телефоном, ей обязательно кнопка надо был, чтобы была на режиме VKL включить. Включена, точнее. И по телефону можете теперь уже интенсивность света до процентов можете менять кельвины температуру света можете резко менять освещение так как например четверть половина и полностью это проценты будет интенсивность света четверть половина полностью и можно тоже то же самое делать руками вот так вот можно переходить сразу есть кнопки с температурой 3200 4000 и 6500 точнее 5600 так вот тут есть такой как тракпэд. можно им двигая пальцем по тракпеду поднимать опускать если так двигаете меняете, меняете температуру света это как уже вам будет лучше сверху есть меню нажимаем второй, это будет джель джель это э, у, у него есть tungsten свет, у него есть daylight тут я еще не разобрался, тут какие-то тоже процентами точнее четверть одна, полный одна восьмая короче все здесь можно выбирать на телефоне очень очень удобно намного удобнее чем чем на этом меню пока если говорю пока еще на android нету так что иногда iphone даже и и лучше чем android так что ребята дальше заходим э, на э, вкладку color здесь есть такое колесо и вот здесь самый-самый легкий выбор цвета. Видите, самый легкий выбор цвета. Например, ставим всеми нами любимый оттенок барафана и подсвечиваем меня вот так вот. Можно. Цвет менять и по, по цифрам Hue, там по градусам, до 380 градусов. И Saturation от 100% до 0. И тоже интенсивность света. И сразу наверху экрана показывает, какой цвет у вас на, на, на, на прожекторе видите здесь зеленоватый здесь тоже зеленоватый так вот идем дальше другой такой такая вкладка есть как эффекты тут эффекты есть как фотоаппарат например папарацци называется я говорю все все это можно настроить и без телефона этим колесиком но это намного геморройнее Просто надо одно колесико крутить его, нажимать, крутить, нажимать, через меню ходить. Но все это можно. Так вот, так по аппарации называется. Э, выглядит точнее. Так выглядит Party Lights. Тут тоже можно э, настраивать э, частоту этих бликов всяких. Saturation тоже. Есть три эти. ползунка Дальше. Э, полиция здесь тоже э, много функций выбора цвета можно выбрать цвет только красный только синий э, красный и синий э, э, синий и белый и красный э -э -э синий и и белый и меняет эти такие, Вот так вот. Следующий есть огонь. Тоже огонь можно выбрать, выбрать теплее. Можно выбрать натуральный. И можно выбрать холоднее. Тоже есть частота мигания этого. Например, теплее на полный. Вот выглядит так. И на полную частоту. Вот так вот меняется э, натуральный и холодный. Так, следующий есть пульс. На пульсе можно выбрать температуру. Можно выбрать оттенок цвета, какой нравится вам. Вам вот крутите пальцем. На экране, вот видите, в окошке меняется цвет. Так что. Э, следующий. Телевизор. Как бы. Светящий. Тоже теплее. Натурально. И холоднее. Следующий. Э, молния. Тут тоже есть настройки молнии. Тоже можно настраивать, насколько быстро она бликает, и есть кнопка триггер, э, нажав на кнопку триггер, сразу вам делается имитация молнии. Следующий есть fold bulb, это как э, неисправная лампочка. Нажимаем play. И вот она так мигает. И тут можно мигать. Но это более, я бы считал, такие как игрушки. Один раз поигрался и хватит. Теперь салюты. Настройки салютов. Тоже есть теплее, холоднее. И фотоаппарат. И опять party lights. Вечеринка. И по-моему уже круг обошел. Да, полиция. Да, круг обошел. Так вот. Встанавливаем. Э, э, самый такой интересный в меню есть э, color picker. Это называется э, взять цвет оттенка. Он, конечно, работает не совсем так полностью, чтобы э, на отлично. Но э, в зависимости, как отрабатывает э, э, баланс белого телефона, примерно можно настроить и этот прожектор по цвету, на который вы направляете. Вот Ставим на свинью. Так, все, пожалуйста. Оттенок. Очень-очень даже похожие, Но если я теперь буду э, брать э, оттенок с, этой, с этого цвета, на этот раз все нормально. Видите? Уже, уже затемнилось. Через, через пару раз затемнилось. Но, но выбирать можно и, и быстро, и очень удобно. Пожалуйста, оттенок цвета свиньи очень-очень даже похожий в натуральном свете. Так, еще одна игрушка. Вот. Раз. Пожалуйста. И еще что? Вот возьмем освещение от лампы. Все, пожалуйста. Не холодный, не теплый такой между тут не пишет юан saturation и проценты какая температура не пишется так возьмем еще с другой лампы так с потолка мой лампы все синий видите он такой холодный да немножко холодный так я попробую поменять свет на лампе и И снять температуру с него. Например, наш всеми любимый а-ля барафан. Нет. Но будем считать, что это барафан. Хорошо. Так. Берем. Пожалуйста. У нас есть барафан. Так вот, эта функция для меня очень интересная, так как можно э, выбрать свет вот компьютера такой, можно сейчас вот с экрана, пожалуйста, быстро меняем цвет, не надо крутить крутилками, не надо делать ничего, тоже есть включение-выключение, Здесь есть очень много настроек, можно делать свои прецеты, уже делать свои, э, как говорится, э, свои настройки. И их э, телефон ваш, программа, будет запоминать. Так вот, столько о программе. Без кейса выглядит вот так вот. И если вы хотите использовать его в макрофотографии, конечно лучше надевать рассеиватель, так как у него будет намного, намного меньше тени, будет переход между тенью и светом, плавный-плавный переход. А если без него, так уже будет точная черта, где в тени, где на свете. Вот так. Так, переключиться на. Переключиться на нажимаем. Выбираем FLX. Это будет эти режимы. Интервал. Все, говорю, можно этим колесиком выбирать, но намного удобнее на телефоне. Потом э, настройки Bluetooth а есть. Потом. Очень интересно, тогда крутить я колесиком. Э, Показывает в стороне следующую программу. Но крутит э, раз перескакивает через одну программу. Как-то вот э, сначала немножко такое было. HSI мне надо. CCT, пожалуйста, включили CCT, 3200 и яркость. Так вот, если так оставляете, еще раз попробую телефоном. Так, оставляете кнопку включенную и заходим в программу Sidus Link. Она уже сразу подключилась. Все, выключаем, включаем. И все работает красиво. Full, половина четверть 3 200 4 5 600 э, здесь пресеты здесь можно делать вот что вы сделали сейчас можно вставить пресеты так вот такой э, прожектор совсем случайно появился у меня я посматривал, но посматривал э, более старые модели. Я даже не знал, что это новая модель. Э, я даже не знал, что она только что вышла. их можно подключать там есть э, такой как бы э, чемодан вставляются они там штук не знаю 16 или сколько или 20 там штук. И они в этом чемодане заряжаются. Можно, как я понял, их подключать до 100 штук и управлять одним телефоном. Правда, не знаю, как будет, если на одном захочете делать такой оттенок, на другом второй оттенок. Как они будут это все все делать. Но но вот, вот такие возможности есть у них. Этот панч можно использовать дороги. Здесь очень хорошо помещается ваш прожектор. Здесь помещается провод и, и помещается этот рассеиватель. Выглядит вот так. Все красиво, добротно сделано. Молния перевернута. Так, э, вода не так быстро попадет. Карабинчик добротный. И сам э, по величине, видите, это iPhone 10 у меня, не Max, десятка SSS. И сейчас я вам возьму кредитную карточку. Вот размер кредитной карточки, и он чуть-чуть больше, чем, чем кредитная карточка, чуть-чуть больше, так, наверное, вам лучше будет видно. Вот, пожалуйста, толщина, наверное, 14 миллиметров, так примерно, э -э вес у него 130 грамм заряжается, работает на полной мощности 2 часа заряжается где-то полтора или, да, полтора если на э, на беспроводном вроде как два с половиной часа заряжается так вот такой прожектор и мы его сейчас попробуем еще ставить на на штатив и посмотреть выключив все свет весь свет как он осветляет э, с расстояния э, почти метра до меня наденем рассеиватель рассеиватель можно надевать и на штатив так как у него все дырки предусмотрены для вентиляции для для крепления на на штатив на одну четверть резьбы и вот одевается быстро удобно и вам пожалуйста выглядишь как мыло в комнате шторы закрыты заходим на программу сидус link и включаем наш прожектор ставим температуру 3200 и теперь 40 процентов под таким углом у меня э, от от моей руки примерно еще вот вот на таком расстоянии это этот прожектор примерно метр будем считать Итак, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% и полностью 100%. Как я говорил, температура 3,200. Теперь температуру ставим резко на 4000. Температуры 4000 и 5600. Вот так вот. Теперь попробуем на Тангстен и на Daylight. Правда, по умолчанию. Стоит 18%, мы делаем 100%, так как у меня, у меня в комнате полностью темнота. Шторы закрыты, еще утро, рано еще. И танкстен, это будет 3200, я думаю. Тут 1 восьмая какая-то. Короче, я здесь не знаю, в этом не разбираюсь. И теперь пойдемся по цветам. Возьму Color Picker, будет попроще и быстрее так делаем свинью все свинья 18 процентов и на сто вот процентов так вот и поднимаем view и view оставляем на ноль но поднимаем saturation вот уходит в красный такой розово-красный цвет Так еще попробуем взять цвет с, например, с этого мячика. Правда, сейчас освещает таким красным, так этот мячик немножко становится другого оттенка, но вот так вот 18% и на полные 100% эффекты полиция. Вот так вот. Выглядит полиция. Кому-то это будет прикол, кому-то это надо, а кому-то может и сделает проблемы с полицией. Кто-то захочет поездить с этим. Так вот, опять ставим на э, 3200 э, интенсивность 100. Все, я снимаю э, в s s, s 3 S-Gamu 3, как там называется, и снимаю э, в температуре 3200. Э, снимаю на Sony RX100 Mark VII, завысил экспозицию на 1.7. Все в мануальных настройках, и посмотрим, э, Подберем луты, посмотрим, как получилось все это. Так что, ребята, на сегодня все. Э, всем спасибо за внимание. Э, кому видео понравилось или полезное, как всегда, пальцы вверх. Как всегда. И кто не подписались, подписывайтесь. И всем чау, пока. До следующих встреч.